Здравствуйте, дорогие партнеры! Здравствуйте, дорогие гости, ребята, те, которые смотрят на YouTube-канале вебинар. Всем привет! С вами Ольга Арзуманян. Ну и начну я свой вебинар, конечно, с поздравлений. Нам вчера было ровно 7 месяцев нашему фонду. Я всех вас поздравляю, дорогие партнеры. Желаю, чтобы у каждого на балансе был лимон. Ну, нашу, конечно, хочу выразить огромную благодарность нашей администрации за то, что они создали такой шикарный инструмент для заработка денег, за то, что сделали все шикарные условия для заработка нам. И, конечно... Мы будем развиваться, и администрация готовит нам подарок к осени. У нас сейчас 4 маркетинг-плана, но еще и будет к осени подарок еще один. Ну и сейчас я, конечно, вам отвечу, ребята, те, которые мне написали в личку, отвечу на ваши вопросы. Первый вопрос мне написали два партнера. Я не могу найти чате вебинара ваши ссылки на запись роликов, на ваш YouTube канал и так далее. Ребята, показываю, где вы можете найти в чате и как быстро найти. Открываете чат вебинар, видите здесь лупа и написано «Найти» нажимаете на нее, выходит вот это окошко, напишите ссылка на программу для записи роликов и Enter. И скайп ищет в этом чате, ищет эти ссылки. Вот они они. Ссылка для записи роликов, как кнопка для того, чтобы для YouTube канала, чтобы вы могли скачивать. Вот. Также вот мой канал один. Лена Евсеенко канал, мой другой канал. Ребята, учитесь пользоваться скайпом. Пожалуйста, и когда заходите на вебинар, будьте добры, закрывайте, перекрывайте свою камеру, закрывайте микрофон. Ну и теперь другой вопрос. Я не, не умею писать посты. Ольга, пожалуйста, напишите мне пост чтобы я мог разместить его на своей страничке. Ребята, ну вы сами понимаете, ну как я могу писать вам всем посты? Учитесь сами. Зашли на Google даже или в Яндекс и пишите, как научиться писать посты. Десять советов, как правильно написать посты в соцсетях. Ребята, здесь, ну ваше желание просто э, э, было бы желание ваше. Посмотрите, вы, вы можете полностью все, все, все точно так же. Вы зашли на YouTube канал, и написали тот же вопрос, как научиться. Писать посты. Вот, пожалуйста, вам миллион роликов. Выбирайте. Посмотрели один, вам не подходит. Посмотрели другой, вам не подходит. Ребята, я вам честно хочу сказать, что... А, а, я когда пришла в интернет, со мной мой спонсор возился, конечно, целый месяц. Ну, а потом, так, он же тоже строит себе команду, строил себе команду и тоже сидел, делал презентацию, точно так записывал ролики. Тем более, он был в совете директоров, он был лидером, и у него была еще, помимо всего, еще общественная работа. Ребята, он мне так один раз сказал, значит так, не найдете э, ответ на этот вопрос тогда мне позвоните. Я ему писала, я не знаю, как это, это, не помню уже что-то сделать. Но ответ я запомнила на всю жизнь. Не найдете ответ в Гугле, не найдете ответ на свой вопрос на YouTube канале, и только тогда позвоните мне. Все. И я быстро так, знаете, ровно за неделю я быстро научилась пользоваться YouTube каналом. Он мне каждый раз на каждом нашем свидании. В скайпе он все время мне говорил, учитесь пользоваться, учитесь пользоваться гуглом учитесь пользоваться Яндексом, учитесь пользоваться YouTube-каналом. А YouTube-канал это, ребята, так это вообще ваш кормилец. А, ну и теперь начнем дальше наш вебинар. Ребята, ну фонд наш, как вы уже знаете, у нас уже более 19 тысяч партнеров зарабатывают, причем успешно и развиваются в нашем фонде. У нас имеется 4 маркетинг-плана. Ну и как зарегистрироваться, ребята, ну уже это заелось. Давайте начнем с маркетинга. Я захожу в кабинет. И просто по кабинету покажу. В обязательном порядке, будьте добры, заполните, пожалуйста. Смотрю у некоторых партнеров, кому помогаю. Телефон не заполнен, скайп не заполнен. Даже, даже видела вчера, что не заполнены кошельки, не прописаны кошельки. Я спрашиваю, куда вы будете, Нина, выводить деньги. А что их уже нужно выводить? Ну, я понимаю, что у вас еще пока нет э, чего выводить, вы еще не заработали, но прописать это же нужно... Пожалуйста, будьте добры, установите аватар. Мне пришлось ей помогать прописывать скайп, прописывать телефон, прописывать все паер-кошельки и устанавливать аватар. Ну, ребята, ну это самое такое элементарное. Ну, не знаете, как это сделать? Зайдите, пожалуйста, на мой YouTube канал на Лену Евсеенко, на Диму на Леонтьева. Ну, зайдите, посмотрите, как это все делается. В каждом ролике говорим и показываем теперь вернемся к маркетингу. У нас 4 маркетинг плана: это основная площадка World Money, площадка PD, Golden Ring самая крутая площадка, и Бехом. Это отдельная площадка, которая не связана ни с какими площадками. А эти все три площадки: у нас идет крутая закольцовка на них, где вы будете работать успешно, развиваться быстро и активно работать на ПД. Будете активно продвигаться на World Money. Будете активно работать на World Money, будете активно продвигаться на, на крутой площадке Golden Ring. И давайте сегодня мы разберем, начнем просили площадку Behomo. Давайте разберем эту площадку. Площадка эта была создана антикризисная во время кризиса. Ну теперь мы уже вышли с кризиса и она все равно у нас актуальна. Так как здесь вход очень маленький, но с него можно заработать деньги и на площадку социальную где вы можете сразу за полторы тысячи активировать на социальной площадке pd вы прошли один круг вы заработали уже посмотрите там 600 и 1600 и 1600 это вы заработали 3800 да вот и считайте ребята с той площадки вы уже, у вас активирована первый стол в World Money, и вы с этих денег, которые вы заработали на этой площадке ПД, сразу же купите на площадке word World Money второй стол. <coughs> Для чего это нужно, я вам сейчас покажу. Ну, как просили, начнем с площадки Бэхомы. Бэхомы площадка, это, ребята, имеет всего лишь один рабочий стол и он а, стоит всего 500 рублей. Он покупается в обязательном порядке. Остальные столы у нас на любой площадке покупаются по желанию. А покупка клонов у нас идет в неограниченном количестве. Вы, э, нет никаких ограничений у нас не для заработка денег, не для покупки клонов. Клоны покупаются только по желанию. У нас нет в обязательном порядке покупка клонов. Это уже все ваше желание хотите быстро продвинуться дальше на выплаты хотите помочь партнеру чтобы он шел шаг за шагом с вами пожалуйста купите клона я это делаю всегда ну и теперь начинаем рассматривать этот маркетинг вы активировали площадку за 500 рублей бэхома и пришел к вам стал первый партнер у вас 500 рублей идет в накопительный баланс что такое накопительный баланс, я уже вам говорила, это а, собираются деньги на покупку следующего стола или же на баланс для вывода. Это накопительный баланс. У нас деньги никуда не идут, у нас нет такого, что кормите админов, как других проектов, программистов, всех родственников админа, а потом всех лидеров, потом вашего вышестоящего спонсора, потом спонсора, у нас нет. Вы всегда будете везде, на всех площадках только вы вверху, а под вами ваши люди. Бизнес наш полностью управляемый. Это управляемые матрицы. Куда вы выставите бронь, туда и станет ваш партнер или ваш клон. Ну и теперь следующий. Дальше поехали. Вы К вам приходит второй партнер стал. Вы получаете 500 рублей на вывод. Вот, 500 рублей. Если у вас очень такая, ну, критическая ситуация, ну, вам э, очень нужны эти 500 рублей. Ребята, позвоните своему спонсору. Спонсор всегда вам поможет. Ведь это же ваше плечо, ваш, ваша, ну, как, правая рука, левая рука, можно сказать, какая хотите нога, но это как родная мать. Он всегда вам поможет. Позвоните с партнером, спонсору. Он всегда вам поставит клон спонсора. Вот, позвонили, например, мне, Ольга, ну не хочу я тратить, мне очень нужны эти 500 рублей, ну поставьте мне свой, свой клон. Я всегда готова поставить свой клон, оказать финансовую помощь своему партнеру. Или же вы можете всегда купить себе клона за эти 500 рублей, и у вас закроется первый стол, и с накопительном балансе у вас здесь 500 рублей и здесь 500. У вас списывается с накопительного, и автоматом покупается второй стол за 1000 рублей. Все, у вас, ребята, уже есть второй стол. Смотрите, дальше у вас... У первого партнера тоже пришли, стали три. Он приходит к вам сюда на первый стол. У вас 500 рублей идет на баланс для вывода и идет реинвест. Второй партнер тоже самое это сделал. И пришел, стал к вам сюда. Вам 1000 рублей уже на баланс упало. Третий партнер закрыл свой. Или даже вы закрыли сами этого оклона спонсора. Вы закрыли его и сами стали сюда вы. И вы сами себе принесли на баланс 1000 рублей. Вот и смотрите, ребята. 500 и 500 тысяча. И здесь по 1000 рублей. Вот 3000 вы заработали. Всего лишь прошли один круг. И здесь что происходит? У вас закрывается этот э, первый э, стол. Вернее, э, закрывается, прошу прощения, второй стол у вас закрывается. Он у вас закрылся. И вы летите, становитесь сюда, к своему спонсору. Летите к спонсору. Становитесь на первый стол. Точно так у ваших партнеров будет закрываться второй стол и ваши партнеры тоже будут лететь к вам становиться сюда или же сюда и вы получите 500 рублей. С этого пойдет в накопительный, с этого на вывод пойдет, с этого накопительный пойдет. И так это идет все кругом и кругом. Самое главное здесь нужно крутись, не ленись, ребята, как говорит наша Лена. Эта площадка очень суперская. Вот вы заработали на этой площадке и идете на площадочку ПДИ. И активируете площадку ПД. Ребята, это э, всего лишь полторы тысячи. Полторы тысячи у вас, э, вы заработали три тысячи, а дальше продвигать и дальше а Бизнес строить а у нас очень выгодно. А сами заметили, что все до копейки идут к вам. Только на ваш баланс. Только на ваш баланс. Никуда. Ни спонсору, ни админов, как в других проектах. А только идет вам на баланс ну и теперь полторы тысячи вывели а полторы тысячи ребята зайдите купите пожалуйста на площадке ПД всего лишь 4 стола это полторы тысячи купили покупка клонов вернее покупка столов и клонов у нас здесь внизу на каждой площадке купили сайт перегрузился выставили бронь вот я просто выставила брони под своего партнера, я показываю, как. Я выставила под Вениамина, у меня придет новый партнер и встанет к Точно так купили первый стол, сайт перегрузился, поставили бронь. Купили второй стол, поставили под этого Выставили бронь, выставили брони и приходит к вам э, партнер, становится на первый стол, на все четыре стола. Стал сюда, да? Вы э, э, выставили рядом бронь и купили клона за 100 рублей. Ребята, ваш клон закрывает все полностью четыре стола четыре этих стола, и вы летите на пятый стол. Пятый стол у нас выплаты. У вас открывается за 1600 вот этот стол пятый. И как только к вам приходит второй партнер становится, вы выставили, выставили опять все брони и пришел к вам второй партнер. А, также Проделываете то же самое, что из, когда стал к вам первый партнер. И вы стал к вам, вы купили следом клона за 100 рублей, он у вас закрылся полностью от 4 стола и вы сами под себя стали на пятый стол. И автоматом улетели на площадку World Money. А 600 рублей вам упала на баланс. Это первая ваша выплата. 1600 600 рублей на баланс. А за 1000 покупается автоматом площадка World Money, первый стол. Вот, ребята, сюда приходит вам второй партнер, становится 1600 вам на баланс, сюда на вывод. Сюда приходит опять третий партнер, становится опять 1600 на баланс, на вывод. Посмотрите, вы здесь уже только на этой площадке, там заработали 3000. И здесь посчитайте 1600, 1600 и 1600. И плюс у вас уже активировалась эта площадка World Money. А на это, эта площадка, это вообще крутая. Я вам очень советую сразу же с эти деньги... Купите 2000, второй стол. А, а все остальные оставьте на вывод. Это ваши честно заработанные деньги. А для чего? А для того, что, ребята, чтобы сократить а, ваше количество а, партнеров. У вас уже есть первый стол, и, и вы купили второй стол. Все. Теперь следующие партнеры, которые у вас стоят же, были на площадке Бэхомы. Э, они все за вами перешли на площадку тоже ПД и точно так продолжают работать на этих двух площадках. И они к вам сюда, как только закрывается у него, выходит он на первую выплату на площадке PD, и у него автоматом активируется площадка World Money за 1000 рублей и он становится к вам сюда. Или же вы можете пригласить сразу же здесь на два стола, на три приглашать. Следующий партнер к вам приходит, становится сюда, на этот стол. У вас э, закрывается э, первый стол э, и открывается, и вы становитесь, вернее, сами под себя э, э, на второй стол. А к вам приходит сюда третий партнер, вы получаете тысячу рублей на баланс. У вашего партнера, пригласил он два партнера, у него закрылся, и он стал то ли первый, то ли партнер, второй партнер стал. Это не имеет значения, кто из них активнее. У этого партнера тоже. Он, два партнера стали к нему, и он пришел к вам. И вот, пожалуйста, вы, у вас закрылся накопительный стол. Это у вас накопилось 6, 6 тысяч. И у вас идет автоматом. Покупается э, третий стол за 6 тысяч. Ребята, у вас закрылся этот второй стол, и вы сами с под себя сразу же стали И сразу же вы получили 3000 на баланс для вывода. Подождите, не выводите у вас уже здесь есть 4 тысячи. Но подождите, у первого партнера тоже закрылся, вернее, у первого партнера тоже закрылся этот второй стол, и он пришел, встал к вам, и принес вам 6 тысяч на баланс, и у вас уже 4 и 6, у вас уже 10 тысяч. Купите сразу же за 5 тысяч в четвертый стол этот, и я вам сейчас скажу Для чего? И 5 тысяч уже можете на свои нужды ставить на вывод. И как только у вас закрывая, приходит второй партнер, вы сами под себя идете и становитесь сюда. У этого партнера тоже закрывается этот третий стол. И он приходит и становится к вам. И у вас закрывается этот стол четвертый, автоматом открывается за 10 тысяч пятый стол. Второй партнер становится сюда, и вам на баланс для вывода 5000. Посмотрите, ребята, это очень круто. И здесь вы становитесь, потому что у вас закрылся и первый партнер, второй партнер пришел. А точно так, вы под, у вас закрылись, вы пришли, перешли, открылся у вас, вернее, автоматом за 30 тысяч. За, за, открылся за 30 тысяч, прошу прощения, а, а, шестой стол. Ну вот вы... Теперь у вас стали по 2-3 партнера, вам закрыли, и вы сами под себя становитесь сюда на стол выплат. У вас автоматом покупается за 20 тысяч площадка Golden Ring, а за 10 тысяч у вас идут на баланс, на вывод. Ваш партнер точно так все закрывается у первого партнера. Он приходит сюда 30 тысяч на баланс. У второго партнера 30 тысяч на баланс. И так, ребята, это, вы прошли целый круг. Заработали 86 тысяч. Ребята, это же ведь кру, круто, очень круто. Очень-очень круто.